Очень приятно вас видеть и слышать. На сегодняшний день самой большой поддержкой является поддержка в том числе и моего канала в YouTube. Поэтому, когда закончится данное видео, обязательно напишите свои комментарии. Также, если вам не сложно, периодически смотрите видео на моем канале и не удаляйте рекламу. Это все приводит к монетизации, поддерживает меня, и я буду видеть, что это вам необходимо, и буду дальше выходить в эфир. Я сейчас имею много свободного времени, пока, и буду в дальнейшем выходить в эфир вот с такими лекциями. То есть лекции по здоровью возобновятся, лекции по эзотерике возобновятся – Лекции ответа на вопросы возобновили.